Привет, друзья! Сегодня у нас новый обзор на подставки, на подставки, которые делает мой мастер. Вот, вот они новые, новое дерево. Мы сейчас с мастером э, ищем самые лучшие, удачные варианты. То есть выбираем дерево, которое подходит, ну скажем так, балалайшное, самое балалайшное дерево, которое у нас здесь есть. Э, из пород древесины, которое у нас имеется. Да? А сегодня в этом видео вы узнаете, как легко поменять подставку на балалайке. Вы узнаете, почему на моих подставках 6 пропилов, а не 3. Вы узнаете, что нужно сделать, когда вы получили, допустим, заказали подставку, что нужно сделать в первую очередь. Вот, и что притирка, допустим, не обязательно и так далее. Но прежде всего я бы хотел вам напомнить, что 1 февраля у нас начинается конкурс «Яблочко» в свободной номинации, как вы решили. Все, кто желает принять участие, Милости просим, добро пожаловать. Вот, помним, потому что вы сами решили, что у нас, так сказать, фонд, да, он добровольный. Поэтому не обязательно, чтобы тот, кто присылал деньги, и участвует. да, то есть это все на добровольных началах. Поэтому участвуйте, присылайте видео, но с 1 февраля, я думаю, до 5, да, ну как обычно. И первая подставка у нас сегодня как раз из «Вишни». Я решил, потому что в прошлый раз, помните, вишня совсем плохо себя повела. Удачная подставка из вишни. Решил ее сегодня, так сказать, реабилитировать. Очень неплохо звучит. Да, более матовый звук. И я ее, ну, скажем так, незаслуженно принизил. Плюсы у нее все-таки есть. И я забыл о том, что есть инструменты у нас с не только с нейлоновыми струнами, но еще и с металлическими, вторыми струнами я имею в да? поэтому эта подставка из вишни отлично подойдет для именно таких инструментов. Потому что там очень много металлического звука. И эта подставка позволит возгладить Ну, скажем так, для фольклорных, да инструментов подходит хорошо подойдет именно вишня потому что если орех брать то он верхние частоты помните там и так их вот так выше крыши потому что металлические струны это у нас хорошо как говорят педаль все есть все хорошо вишня хорошая подтака вот сейчас у нас еще есть в наличии дуб и клен вот кстати, по поводу, помните, я говорил, что вот вишня светлая, там дуб светлый, еще там орех даже светлый, но по сравнению с кленом, это все у нас очень темное дерево, потому что понятно, что по сравнению с черным деревом, конечно, это все светлое. Но сейчас покажу, как легко поменять подставку на балалайке. То есть не обязательно спускать струны, там ее как-то убирать, там наклонять, вытаскивать. Делается это легко и просто. Берем новую подставку, подставляем ее чуть-чуть вот поближе к розетке. Став, ставим. Первую подставку просто нагибаем вперед. Все, вот она убралась. Видите, легко и просто. А эту потом ставим на место предыдущей. Вот. Все, вот у нас. И настраиваем, да? Видите, почти не пришлось настраивать, потому что мастер уже набил руку и делает пропилы примерно одинакового размера. Прежде чем дубовую подставку рассматривать, давайте теперь определи, э, рас, я вам расскажу, почему 6, собственно говоря, пропилов. 6 пропилов, как видите, поближе. немножко. Вот, 6 пропилов. Для чего сделаны парные пропилы? Это у нас, так сказать, запас. Back up, как в, на системах да, компьютерных. Вот у нас есть, допустим, один пропил. Я вообще делаю, вот, допустим, первый пропил, нижний, да, если вот так смотреть, нижний. Всегда его беру надфилем, углубляю. Я стараюсь максимально опустить струны вниз, потому что, допустим, на подставке из черного дерева, вот если посмотреть, у меня пропилы отличаются по высоте. То же самое вы можете сделать на своих подставках на новых. Вы один пропил делаете глубже и проверяете, как вам, то есть чем ниже струны, тем легче играть. Допустим, на вот этих подставках, вот наши подставки, они высотой 16 мм. то есть легко это проверить такой вот линейкой, которая начинается с нуля. И пропилы, соответственно, на высоте 15 мм. Я вам рекомендую, когда получите подставку, опустить первую струну аж до 14 мм, если это возможно, до 13 Не забывайте, что на 12 ладу у нас 3,5 мм должно быть. Вот. То есть не больше. Опять же, вам это будет проще играть. Поэтому проверьте, что у вас, во-первых, перед тем, как заказывать подставку, Проверьте высоту вашей подставки и высоту струны над двенадцатым ладом. Наши подставки высотой 16 мм. Вот. И вы можете брать треугольный надфиль да, и спокойно пропилить глубже. Как делать пропилы? Пропилы нужно делать вот под таким углом. То есть нужно пилить вот так, чтобы верхняя часть была в сторону звучания струны. Еще раз, вот, таки, вот такой угол, то есть верхняя часть пропила должна быть в сторону, в сторону балалайки, да? <смех> скажем так. Так, ну что, дуб. Очень сильно напоминает черное дерево, звучит ровно, помните, я писал там девятку ему поставил, да, вишня я поставил восемь, ну, в силу того, что более матовый звук. Так, по поводу дуба ровный звук по всем частотам, мне нравится звук, но чуть-чуть все-таки похуже звучит, чем черное дерево. В целом девятку он получил заслуженно, не дубовый звук, да, то есть звук, хороший звук, то есть нормальный звук, вполне тоже, потому что твердое дерево. Конечно, текстура немножко отличается, мне вот больше, лично мне нравится больше текстура у ореха, красивое дерево с переливами, и особенно мне нравится, вот сейчас тоже увидел, когда клен, очень понравился мне по цвету, и по текстуре. Сейчас мы как раз его протестируем. Почему яблочко, друзья мои? Вот клён действительно порадовал. Я ожидал, ожидал от него хорошие показатели, и вот действительно кленом пользовались всегда. Это музыкальное дерево. Ну как не крути, его везде используют. Вот даже клён. поэтому оправдал ожидание И знаете, звук вот действительно как вот звучат те балалайки которые фильма да? вот рожков играл вот именно такой звук прямо сразу как, как из фильма поэтому сразу захотелось сыграть яблочко поэтому я думаю клен заслуженно получает 10 баллов и ну отличается да по звуку от, от черного дерева но все-таки черное дерево это черное дерево клен меня просто порадовал Замечательно звучит. Так, друзья мои, ну, в общем, сегодня вот три подставки на ваш выбор, так сказать, и на вкус. Я сказал все по поводу, как поменять, мы разобрали. Почему 6 пропилов, почему, как пропиливать, почему, а, сколько, 16 миллиметров. Притирка, да, притирку забыл. Значит, когда вы получаете новую подставку, если вы ее поставили и звучит баллака хорошо, ничего притирать не надо. Значит, она подошла, да? Потому что дека имеет небольшие вот эти неровности, а, то есть постепенно с годами вот в этих местах дека прогибается все-таки, потому что дерево. Да? Вы поставили новую подставку и, допустим, требезжание появилось, то притирка нужна. Это первый момент. Помните, да, Это наждачка кладется на деку вот сюда, вверх рабочей поверхностью и начинаете вот так вот елозить а, подставкой. Чтобы она притерлась к месту, где... То есть потихонечку, вот микродвижения такие. Чтобы она именно притерлась к этому месту. Это первый момент, и обязательно, обязательно... Вот здесь вот я покажу на черном дереве, хорошо видно, как нужно наносить канифоль, друзья мои. Канифоль нужно наносить вот сюда, на краешке, буквально чуть-чуть, вот буквально по 5 миллиметров. То есть вы канифоль размалываете где-то на твердой поверхности, и потом вот так раз, два... И потом ставите. Это нужно для того, чтобы подставка не скользила по лаку, по лаковому покрытию деки. И тоже, кстати, поставили, когда. Давайте, кстати, поставлю обратно черное дерево. Вот, вот и поставили и чуть-чуть вот так поводили. Все. Вот канифоль раст... растопилась, потому что там довольно приличное давление. Еще она встала. Струна здесь у меня намного ниже, ну скажем так, да, для, по ощущениям. А на высоте она всего лишь 14 мм от деки. Потому что пропил я сделал один глубже ниже. То есть если вы случайно там занизили очень сильно и начались вот здесь вот проблемы на ладах, то есть дребезжание на всех ладах, то есть слишком опустили струну, соответственно, у вас есть бэкап, вы переносите все струны на другую позицию, ну, предварительно пропилив до той метки, когда у вас был звук от, отличный. Еще. то есть У вас есть теперь бэкап, так скажем. Поэтому два пропила. Так, на сегодня пока все. Учите, разучивайте все, что вы хотите на конкурсе показать. И жду от вас еще идей по поводу списков, потому что списки накапливаются сейчас опять. Поэтому пишите как можно больше идей и комментариев. На сегодня пока все. Счастливо.